Дорогие друзья, есть очень интересная идея, которая может полностью изменить вашу жизнь. А именно, ваше финансовое положение. Все начинается с идеи. Айфон, другие телефоны, машины. У них была идея. Машины, чтобы перевозить людей. Телефоны, чтобы соединять... Быстро людей. И есть другая крутая идея, на которой вы сможете заработать много денег. Чтобы узнать, что это за идея, переходите на сайт 2077.сайт, проходите регистрацию, читайте все внимательно. И если какие вопросы, пишите мне в личку. С вами Антуан Коваль. До новых встреч! boom <laughs>